Присела, и процесс пошел. Так вот, процесс начался в 1964 году, когда мне удалось открыть стационарное отделение на 30 коек. Через год я перешел на работу в институт, и эта база стала клинической базой института. У нас подобрались очень активные хирурги, Илина Викторовна, я не вижу, здесь Лена, не видно, да? И мы очень активно работали, активно, старательно. И к 70-му году койки наши расширились до 50 коек, 50 коек. Работать продолжали, старались. 80-му году мы расширились, расширились до 80 коек. Пофантазируйте. С 30 до 80 коек. И вот это явилось базой, основанием для открытия факультета. Процесс пошел. Вот такая история. Ну вот, я такую фразу скажу. известная фраза. Значит, все, все, Прогрессивное человечество отмечало величайший, величайшую дату победы в Великой Отечественной войне. Конечно, это, это, это не просто так, а это, значит, было, было заранее известно, что будет война, к войне мы готовились, к войне мы готовились, и много, конечно, много, конечно, чего было сделано в стране. Но вот я скажу одним из первых-то то, что было сделано. Что-то меня шевелится. Что было сделано. Страна готовилась к войне. Да нет, нет. Вот, готовились к войне. Были две пятилетки, за которые, за которые страна из отсталости сельскохозяйственной превратилась в высокоиндустриальную, высокоиндустриальную. Но и таким образом война уже шла, война уже шла, и мы, конечно, готовились, готовились не только, значит, технически, а готовилась и наша медицина. Готовилась медицина, и вот один из таких важных наших стоматологических -то, э, деталей в 1935 году мы открыли в РАЗ 11 стоматологических институтов. 11 институтов в РАЗ. И мы смогли этим перед войной обеспечить оказание нужных, помощи и на фронтах, и в клах. Ну и таким образом, значит, двигаясь, двигаясь, значит, по времени дальше, была очень большая мобилизация в стране. Вот 500 тысяч только врачей были призваны. Были, были значит, средний медперсионал, Шла подготовка военных кадров. вот Готовили их военные кадры командиров 19 академий, значит, 10 факультетов. И все это все это шло к тому, что готовилась война. У нас, значит, в республике, как только началась война, к нам начали, начали посылать значит, посылать раненых. И вот ближайшие ближайшие месяцы, в первые месяцы войны, значит, к нам, дальше еще, к нам, значит, в Буртию было, было, значит, размещено, направлено, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Было, было направлено 30 тысяч раненых. Фантазируйте, 30 тысяч раненых, и мы развернули в республике 57 госпиталей. Все сотрудники института были или начальником госпиталей, или консультантами. Ну и это, это была, была, конечно, очень большая работа. Но и началась война. Вот все и мы. Безусловно, великие участвовали в войне Пушина, Уроженко Шурбодинского района, значит, Фельша под Киевом, под Киевом, это поселок Святоши, сейчас он уже в городе, госпиталь попал под побежку. Она со всеми вместе выносила раненых, вынеси, вынесла 30 раненых. 30 раненых, бросилась туда за последним, обвалилась крыша, она погибла. Вот наша Пушина, наша Пушина из Бодинского района. Ну вот мы, конечно, о ней стараемся помнить. Дальше, дальше, дальше. Мы...